Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Стрелец на март 2021 года. Этот прогноз вы можете смотреть по своему солнечному знаку, либо по знаку вашего асцендента. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы с вами будем обсуждать как благоприятные возможности и периоды этого месяца, так и достаточно напряженные аспекты. Итак, в первую очередь хочу сказать, что в марте все планеты движутся вперед. Нет ни одной ретроградной планеты, и это, безусловно, делает март очень динамичным, активным месяцем. Этот месяц подходит как для того, чтобы начинать новые проекты, так и для того, чтобы продвигать уже существующие... С 4 марта по 23 апреля Марс, планета активности, будет находиться в знаке Близнецы в вашем седьмом доме. До этого Марс находился в Тельце, в вашем шестом секторе работы и здоровья. И в январе и феврале вы могли очень много внимания сосредотачивать на своем здоровье, на ваших обязанностях. И это был достаточно рутинный период. Сейчас же Марс переходит в седьмой сектор. Во-первых, может появиться рядом мужчина, с которым вы будете совместно выполнять какие-то важные дела. Также это может говорить о том, что более выигрышной будет стратегия сотрудничества, то есть если вам нужно выполнить какую-то работу, лучше это делать не в одиночку, а искать людей, которые компетентны в своей сфере, которые могут так или иначе давать вам подсказки, советы. Седьмой дом также отвечает за противостояние, поэтому нередко на таком транзите может включаться желание конкурировать с кем-то, может включаться желание даже спорить, вступать в конфликт. В этом плане, конечно, нужно быть поаккуратнее. Иногда даже юридические споры могут начинаться на транзите Марса по седьмому дому. С 1 по 3 число Венера будет в хорошем аспекте к Урану и будет затронут ваш сектор работы. В этот период может довольно-таки быстро решиться важный вопрос на рабочем месте. Это хороший период для того, чтобы быстро погасить какой-то долг либо выполнить определенные действия, чтобы вам стало легче. Это может касаться ситуации, когда вы, например, что-то пообещали человеку, когда вы ощущаете, что должны, что есть какие-то ожидания, которые вы должны выполнить. В любом случае этот аспект может принести вам определенное облегчение. Внезапно сложившаяся ситуация – может дать вам возможность выдохнуть. 4 и 5 числа Меркурий, планета коммуникации, будет в соединении с вашим управителем Юпитером в вашем третьем доме. Это очень важный для вас период в плане общения, решения бумажных вопросов, а также может произойти значимая для вас поездка на небольшое расстояние. Это прекрасный период для того, чтобы решать деловые вопросы. Это очень хорошее время для того, чтобы обсудить все то, что является для вас значимым. Это период, когда вам удастся найти общий язык с тем человеком, с которым вы планируете решать какие-то вопросы. К слову, это очень хорошее время для начала обучения, для того, чтобы решать какие-то дела, связанные с вашим автомобилем. Может быть, даже и тема покупки, продажи, ремонта автомобиля также решена довольно-таки удачно. Затем очень значимой точкой месяца будет период с 11 по 15 число. Дело в том, что в это время будет соединение Солнца, Венеры и Нептуна в знаке рыбы в вашем четвертом доме. И это создаст очень большую концентрацию на теме семьи, недвижимости. В этот период вы можете собраться в кругу семьи, обсудить какие-то вопросы, но в целом за счет соединения Венеры и Нептуна это может быть также совместный отдых семьей, это могут быть какие-то приятные встречи с родными людьми, это может быть желание пригласить кого-то к себе в гости. В целом это может также проиграться и желанием украсить дом, сделать что-то более комфортным в вашем доме, то, что ранее вас не устраивало. Но Венера по большей части проигрывается именно в обстановке, в том, как вы себя ощущаете. И вот это соединение дает желание испытывать комфорт, в вашем доме 13 числа будет новолуние в рыбах и новая луна соединится с венерой нептуном в четвертом доме это очень важная точка которая говорит о новом этапе вашей жизни и этот этап связан с тем что вы сможете найти общий язык с кем-то членом вашей семьи вы сможете решить какой-то важный вопрос по теме недвижимости который вас очень долго беспокоил в целом, вот соединение Венеры и Нептуна опять-таки дает ощущение гармонии, легкости, любви. И так как это все происходит в вашем четвертом доме, то эти чувства вы будете испытывать по отношению к вашим близким. И это значит, что по данному новолунию может начать, во всяком случае, решаться какой-то важный вопрос, который, возможно, ранее... Вас тяготил, или по какой-то причине вы переживали в связи с этой ситуацией. И сейчас это постепенно начнет решаться. 15 числа Меркурий переходит в знак Рыбы и будет в нем находиться по 4 апреля, и в этот период опять-таки тема общения будет тесно связана с вашей семьей. Даже если речь идет о деловых встречах, то лучше их проводить либо у себя дома, либо, например, вы можете приходить на встречу с кем-то из членом вашей семьи. Так или иначе, тема работы будет связана с вашим домом. Иногда Меркурий может давать и обучение на дому, это может также проигрываться тем, что вы будете решать бумажные вопросы, связанные с темой недвижимости. Либо нужно будет активно обсуждать, например, вопрос переезда вашего с семьёй, либо изготовление документов для кого-то из членов семьи. С 16 по 18 число Солнце и Венера будут в хорошем аспекте к Плутону, и это дает возможность очень удачно решить финансовые вопросы. В этот период вы можете продвинуть вперед целый ряд вопросов, связанных с покупками, продажами. Это может быть даже закрытие ипотеки или кредита. В целом, опять-таки, это аспекты, которые дают силу и которые дают возможность решить наболевшие вопросы. К слову, в десятых числах марта будет хороший аспект между Марсом и Хероном. Это в целом благоприятное время для новых встреч и знакомств. Это хороший период для того, чтобы наладить личную жизнь и действительно встретить человека, с которым вы будете себя ощущать комфортно. И так как Марс имеет аспект к Херону в это время, то может быть даже возможность выбрать, может быть возможность, скажем так, немножко разобраться в человеке, прежде чем принимать важные решения. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, ваш пятый дом, а 21 числа Венера переходит в Овен, ваш пятый дом, и будет находиться в этом знаке по 14 апреля. И этот период времени так или иначе подтолкнет вас к тому, чтобы сосредоточить внимание на теме личной жизни, на теме взаимоотношений с детьми, на теме отдыха. В целом это очень хорошее время для того, чтобы отправиться в поездку, для того, чтобы провести время с удовольствием. И в принципе каждый уже будет смотреть по своей ситуации. Это может быть опять-таки либо отдых, либо занятие хобби, это может быть даже развитие собственного дела, которое приносит вам удовольствие. Это может быть также и э, приятное времяпровождение с каким-то близким для вас человеком, либо время, проведенное с детьми. 24 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу, и это один из довольно-таки конфликтных дней в этом месяце. Может быть крайне сложно договориться с кем-то важным для вас, Поэтому лучше не планировать изначально переговоры, важные бумажные дела на этот день. А также лучше направить свою энергию на обучение, либо на недалекую поездку. 26 по 29 число будет очень активное, очень интересное время. Это связано с тем, что Солнце, Венера и Херон будут находиться в соединении в вашем пятом доме. Это период, когда вы будете максимально сконцентрированы на теме личной жизни, на теме, опять-таки, ваших детей, на теме отдыха. Причем этот период подходит как для планирования и выбора, благодаря участию Херона, так и для того, чтобы непосредственно проводить время в отпуске. Поэтому в целом старайтесь не пропустить такое благоприятное время для того, чтобы спланировать свой досуг. 28 числа будет полнолуние в весах. Полнолуние приносит итог, оно дает возможность, скажем так, кульминировать какое-то событие, перейти к результату. Полнолуние происходит в вашем 11 секторе, поэтому вы будете участником каких-то событий интересных. Возможно, вас пригласят на мероприятие возможно, вы встретитесь с людьми, которые близки вам по духу. Это может быть э, совместное мероприятие или совместная поездка. Э, в целом э, весы это знак баланса и равновесия. Поэтому, безусловно, данное полнолуние будет касаться не только вас, но и темы взаимоотношений с окружающими. Тем более, что в день полнолуния будет соединение Солнца, Венеры и Херона. Так что для многих людей конец марта будет связан с темой отношений, и каждый будет видеть результаты своих действий по теме отношений и наконец 30 числа меркурий будет в соединении с нептуном в вашем четвертом доме зачастую такой аспект дает определенную лень желание быть дома не заниматься активно делами в целом старайтесь также следить за водой в вашем доме иногда такое соединение может давать утечку воды Поэтому будьте повнимательнее. В целом на этом у меня все. Надеюсь, данный прогноз вам пригодится, будет полезным. Также хочу обратить ваше внимание, что в описании под каждым видео, а также в первом закрепленном комментарии всегда есть дополнительная интересная информация о обучении в моей школе, о датах новых наборов, а также о БЛИЦ-консультациях. Так что обязательно переходите и смотрите. Будем с вами на связи. Пока-пока!